Видно, да, все хорошо. Теперь попрошу внимательно посмотреть на мой экран. Сейчас я вам покажу, как мы здесь зарабатываем по миллионам. Последних. Обратите внимание на этот экран. Вы видите три стола. Всего лишь три стола. Вход стоит в 800 долларов. Эта программа называется АвтоПлюс. Или как можно купить машину за 800 долларов? Смотрите, вход 800, выход постоянно четыреста долларов. Это в тенге 6 миллионов тенге. Постоянно, постоянно. Теперь покажу, как мы это зарабатываем. Как я уже говорил, у нас есть система обучения, да, у нас и школы, как мы людей приглашаем. Все зависит от того, как вы доносите информацию. Все от этого зависит. У любого человека, кто говорит 800 долларов, это дорого, есть такие. Вот любому я могу обосновать. Вот представь, там, где сейчас сидишь за компьютером, возле тебя в соседнем доме продают квартиру. Стоит 800 долларов. У тебя есть два часа времени или час времени найти эти деньги. Кто быстрее найдет, тот и купит квартиру. Скажите, вы найдете 800 долларов? Как вы думаете? Представьте, вам предложили купить квартиру за 800 долларов. Вы найдете? Я думаю, только дурак скажет, что не найду, да? Любой человек найдет 800 долларов. Но то, что мы сейчас вам покажем, да, больше, чем квартира. Эта программа позволяет постоянно покупать квартиры. Вход 800 долларов. Вот смотрите, сейчас не думайте, ой, дорого, ой, где я найду. Дальше я вам покажу, как мы можем это сделать вместе. Да? Сейчас просто дайте мыслям расслабиться, сейчас просто дайте своему мышлению, своей голове отдохнуть и послушать внимательно, потому что это 15 минут может изменить вашу жизнь. Я уверяю вас. Смотрите, назовем вы. Вы заходите на 800 долларов. Дальше приглашайте два человека, тоже на 800. Как приглашать, я уже повторяюсь, вы научитесь у спонсоров, у нас, у команды. Представьте, вы позвали Серика и Берика. Они тоже купили у компании продукт, получили скидку, да, сертификат. Дальше что произойдет? Дальше работаем с глубиной. У Серика два места открытых, у Берика два места открытых. Вы двоих пригласили, вы условия компании выполнили. Теперь вам можно не приглашать. Ваша работа помочь Серику и Берику вас повторить. Серик, когда двоих пригласит, тоже на 800 долларов. И берег, когда двоих пригласит, тоже на 800 долларов. Компания вам выплачивает сумму 3200 долларов. Из 3200 долларов 2400 уходит на второй стол ускоритель. 2400 это ваш капитал, ваши инвестиции, которые будут постоянно приносить по 6 миллионов тенге. Вот здесь слушайте внимательно теперь. Считаем, 3200, 2400 ушло на второй стол, на ускоритель, остался в кошельке 800 долларов. Вы спокойно эту сумму выводите. Почему? Потому что вы положили 800, вы вывели 800. Теперь вы по нулям, не в минусе, вы свои деньги вернули. Представляете? быстро вернули. Вы какую работу сделали? Просто пригласили два человека и помогли им пригласить ищем двух. Все, вся ваша работа. Дальше идет системная работа. Дальше идет командная работа. Получили 3200 долларов. 2400 ушло на второй стол. 800 вы свои вернули. Вас здесь уже нету. Вы стоите на ускорителе. Этот стол на две части разделяется. Вместо вас на пик поднимается серик. И берег. А вы на втором столе. У серика 4 места внизу открывается, как у вас было здесь. У берега 4 места внизу открывается. Что дальше происходит? Ваша работа не просто сидеть загорать, да? Ваша работа помочь серику, чтобы серика 2 человека, каждый по 2 могли пригласить. И берегу помочь. Берега 2 человека, каждый по 2 могли пригласить. Вот здесь 4 нарисовано. Как только здесь 4 пришли, серик получает сколько? 3200 долларов тоже. Что с этим деньгами происходит? 2400 уходит автоматически за вами на второй стол, а свои 800 он снимает, он по нулям. Теперь переключаемся на берега, Помогаем берегу. У берега два приглашенных. У этих приглашенных по два появляется, и того 4 человек во второй линии, он тоже получает 3200 долларов. из-за этой суммы 2400 уходит на второй стол. 800 на своем уголе. Теперь обратите внимание. Вы вроде вы на втором столе. Автоматически переходите на почетный стол, на международный стол. Автоматически. Вы вроде только зашли, да, не успели сесть, отдохнуть, да, покурить. И вас прыгает, отправляет на третий стол. На 4 800. Вы почетный человек. Вы лидер. Представляете, какой короткий путь? Смотрите дальше, что произойдет. Вас здесь нету. Стол на две части разделился. Вместо вас серик на пике, берег на пике. У серика внизу два места пустых, у берега внизу два места пустых. Кто туда придет? Вот эти двое у серика. Серик здесь ушел же, он ушел на второе, да? Он здесь нету, вместо него двое на пик поднялись. Когда вот эти двое закроются, получат первые каждое по три автоматически они будут переходить куда? Вот сюда. Можно так нарисовать, чтобы удобно будет, понятно будет. Вот сюда эти двое придут. И тогда серик автоматически уходит. Теперь берег. У берега, когда вот сюда двое становятся, кто такие эти двое? Вот эти двое, когда они первую выплату получают, свои деньги, они автоматом сюда приходят. В это время берег приходит к вам на реньес. Теперь обратите внимание, ваш стол потихоньку заполняется вам осталось всего 4 человека и долгожданная выплата 19 200 долларов. Кто сюда придет? 4. Как вы думаете? Вот кто туда придет. И эти четверо быстро придут сюда на почетный стол. Как только эти четверо пришли сюда, компания вам отправляет поздравительное письмо, да? компания вас вознаграждает суммой, 19 200 долларов. И из этой суммы вам лично в кошелек падает 14 400 долларов. Или в тенге 6 миллионов тенге. Представляете? Почему не вся сумма падает? Дело в том, что здесь, когда 19 200 получаем, автоматически компания 480 забирает на реинвест. Реинвест – это повторение третьего стола. Это повторение тех же действий, которые вы делаете только что. Что здесь заметно, что хорошо, вы не с нуля начинаете, а вы именно на третьем столе за спонсором начинаете крутиться. Где спонсор, вы туда летите все время. Вы опять стоите на реинвести и под вами 6 мест, допустим. Да? Кто туда придет? Как только вы отсюда ушли, получили первые 6 миллионов тенге, стол разделился, вас здесь нету, ваш Серик и Берег глаза загорелись. Дело в чем? Дело в том, что они увидели, что ваши, вы 6 миллионов сняли. Серик быстренько свой стол закрывает. 4 сюда приходят. Откуда приходят? Отсюда. И Серик получает сколько? 19 двести долларов. Из этой суммы 14400 он свои выводит, 6 миллионов. Остаток 4,800 автоматически реинвестируется за вами. Берег, когда сюда 4 приходят, автоматически реинвестируется 4,800 за вами. Если вы заметили, ваш стол повторно заполняется. И когда вот эти четверо, ваша вторая линия, это приглашенные ваших двух человек, когда вот эти четверо получают первые 6 миллионов, они автоматически станут под вами. Смотрите теперь на свой стол. Она заполнена. Это значит, компания опять вас поздравляет и начисляет сумму сколько? 14400 Или в тенге 6 миллионов тенге. Почему не вся сумма? Потому что отсюда опять ушло 4,8 на новый реинвест. И так все время. Ограничений нет. Это безграничные реинвесты. Безграничные. Какой у вас аппетит? Какая у вас команда? Такие же у вас действия будут, такие же деньги вы будете зарабатывать. Чем больше движений происходит у вас, чем больше вы зарабатываете деньги. Все реально, все легально. Компания вам ничего не обещает здесь. Здесь пассивного дохода нет. Вы пахаете, вы зарабатываете. Здесь никто вам не говорит, положи деньги и зарабатывай, ничего не делай. Нет, дорогие мои. Если вам кто-нибудь так скажет, положи деньги и ничего не делай, это хайп. Это пирамида. Если взамен ничего не получаете, это пирамида. Здесь, вы как сами заметили, надо сделать какие-то действия, чтобы заработать такие деньги. Здесь надо попуск дивана поднять и пригласить два человека, чтобы зарабатывать постоянно по 6 миллионов тенге. Теперь обратите внимание опять на экран. Сейчас я вам кое-что покажу. Дело в том, друзья мои, смотрите, оказывается, 6 миллионов тенге – это хороший день. Мы с партнером просто посчитали. 6 миллионов тенге, да? Вот отсюда. Так, что я делаю? Сейчас заново рисую. Так, ладно, рисуем. 6 миллионов тенге. Что это такое? Это реально хорошие деньги. Это привлекательные деньги. 6 миллионов тенге даже можно вот так нарисовать. 6, 3, нуля точка, опять 3, нуля тенге. Вот 6 миллионов тенге. Теперь смотрите, если вы сейчас работаете на кого-то, среднестатическая зарплата, допустим, да, 100 тысяч тенге. Вот представьте, вы получаете 100 тысяч тенге в месяц. Когда-то были очень хорошие деньги, большие деньги, сейчас это копейки. Вот представьте, вы работаете 30 или 31 дней, это месяц, да, чтобы получить 100 тысяч тенге. Теперь давайте мы просто посчитаем. Вот представьте, чтобы 6 миллионов тенге вам заработать, по 100 тысяч тенге вам надо будет депозит ложить в течение 5 лет. Представляете? Если вы будете каждый месяц открыть депозит и каждый месяц ложить по 100 тысяч тенге, вам потребуется, чтобы заработать 6 миллионов, целых 5 лет. Это ё это блин. Как дешево мы стоим? Скажите, кто 100 тысяч получает? Обратите на себя внимание. Руки-ноги есть у вас, голова работает. Вы что, так дешево стоите в 100 тысяч тенге? Теперь смотрите. Этот путь, который я нарисовал, да? 6 миллионов тенге. Люди по разному проходят. Но средняя статистика показывает. Примерно проход, проход, проход, проход, проход, проходить можно с одного месяца до 6 месяцев. Это грубый расчет, это пассивный, кто бабушки, дедушки, кто, допустим, на пенсии, кто занят все время работой. Вот для вас это очень большой срок. А в деле, в деле, что мы видим? Люди этот путь проходят за одну неделю. Почему я так говорю? Я сам лично этот путь прошел за одну неделю. Я положил 800, через неделю снял 19 200 долларов. В Автоплюс я зашел, это было 22 октября 2019 года. А 29 октября 19 года я снял первые 6 миллионов теньек. Через 3 дня снял вторые 6 миллионов теньек. Через 7 дней снял третий миллионов тенге это мой просто вам покажу я не для того чтобы похвалиться да? нет я не такой человек я не люблю хвалиться как я вам говорю просто показываю это на практике 27 числа снял 4 6 миллионов тенге на это у меня ушло сколько? 22 октября Сейчас какое число? такое Сколько у меня время ушло? Посчитайте, пожалуйста. Примерно три месяца, да? За три месяца снял 24 миллиона тенге. Чисто с программой Автоплюс. Про жилищ я молчу. Именно про автоплюс сейчас хочу рассказать. А теперь представьте, вы работаете по соточным тысяч ежемесячно, если будете вкладывать депозит. Это учитывайте, вы не кушаете. Вы не кушаете, вы не пьете. 100 тысяч получается 100 тысяч ложите в банк в депозит и у вас уйдет 5 лет жизни, чтобы накопить 6 миллионов. А кто-то просто сидит, языком бормочет, работает языком, да, красиво говорит, ничего не делает, для индика, да, получает 24 миллиона тебе. Все дело в голове, все дело в себе. Сколько ты стоишь? Или ты стоишь 100 тысяч тенге, или ты стоишь 6 миллионов тебе. Никакого здесь ума не надо, каких-то возрастных ограничений нету, ограничений в возможностях нету, любой человек с нуля может начать с нуля заработать такие деньги, любой может. Всего нужно человека. А как пригласить? Именно пригласить нужных, не просто подписать кого-то, которым нужна квартира, именно таких найти. Ну, чтобы таких найти, вам, может, надо быть 100-200 человек отработать, да? Это Бог знает, это только вы знаете. Но такие люди есть, такие людей надо найти и начать бизнес. Ограничений, как я повторяюсь, нет. 24 миллиона тенге, считайте. Это, если я буду по 100 тысяч, я просто, если я в банк положу 24 миллиона тенге, да, и буду каждый месяц по 100 тысяч просто так снимать, да, как зарплату. Сколько у меня уйдет? Так, 20 лет жизни я купил, представляете? 20 лет жизни работы я купил наперед. Задумайтесь в эти цифры. Если вы получаете по 100 тысяч тенге, чтобы 24 миллиона заработать, вам надо будет 20 лет, представляете, работать на кого-то. Я вообще молчу про 96 тысяч долларов. Там вообще огромные цифры будут. В компании Millennium очень много людей получают недвижимость на сумму 96 тысяч долларов. Это примерно 35 миллионов тенге. Это, блин, 30 лет жизни, 40 лет жизни покупают. Ну, просто дело не в этом, да? Просто обратите внимание, на что вы свое драгоценное время тратите. Самое ценное в мире не деньги. Самое ценное время – это время. Это ваше время. Любой мультимиллионер, если вы скажете ему, что отдадите свою жизнь, он будет такой же молодой 20 лет, как вы, он все отдаст вам и с нуля начнет свою жизнь. Самое дорогое – это наше время. Задумайтесь над этим, куда вы его тратите.